Сирень пленила виноград, сирень пленила виноград, сирень пленила виноград, цветов волшебный аромат, цветов волшебный аромат. Цветов, волшебный аромат Стоял влюбленный виноград Не смел и шаг ступить назад Она же сбросила цветы Она же сбросила цветы Вздохнула, опустила взгляд Стыдясь нежданной ноготы И он взребел, взлетел, обвил И он взребел, взлетел, обвил Без твой любви слова шепта. Пленила виноград Никто о той любви не знал Он к осени у ног ее Лозой покорною упал